Платежный календарь. Привет, меня зовут Николай Ившин, я руководитель агентства финансовых директоров, канал финансовый предпринимателя. В этом видео мы поговорим о платежном календаре, из чего он состоит, как он считается. Обязательно ставь лайк этому видео, подпишись на канал, ставь колокольчик, чтобы не пропустить новые выпуски. Погнали! Итак, платежный календарь. Из слов понятно, что есть платежи, есть календарь. Значит, у нас есть дата, у нас есть платеж, у нас есть платеж, например, приходный, есть платеж расходный и того. Например, у нас есть первое число денег у нас изначально, например, 1000 рублей. Она лежит у нас на счетах. Дальше к нам должно поступить 100 рублей по расходам 500 рублей. И того 1000 плюс 100 минус 500 600 рублей остается. И так далее. Далее, далее, далее. Единственное, что в компаниях может быть сотни таких платежей, сотни приходных статей, там, тысячи расходных статей. И мы э, должны понимать, э, когда мы попадем в кассовый разрыв или не попадем. То есть хватит ли нам на все денег. Денег не хватит. Если платежный календарь итого показывает минусовое значение, оно подсвечивается красным цветом, минусовое значение определяет, например, дату 1.11, 1 число 11 месяца, мы попадаем в кассовый разрыв, 100 рублей. Платежный календарь помогает нам заблаговременно предугадывать кассовые разрывы. Не в тот момент, когда они случились и когда у нас там уже пришли с нами разбираться поставщики, либо клиенты, либо сотрудники. А за неделю, за месяц, за два месяца вперед, чтобы нам спокойно можно было распределять финансы таким образом, чтобы в него не попадать. Обязательно видите платежный календарь. Он подарит вам много уверенности, спокойствия и уверенности ваших сотрудников, клиентов, поставщиков вашей организации. Подробно о о платежном календаре, о кассовом разрыве, о кассовом дефиците. Я рассказываю своих видео на YouTube. Поставь лайк этому видео, подпишись на канал, поставь колокольчик. Смотри описание к этому видео. Тебе я дарю файл движения денежных средств, где ты можешь вести свои доходы, расходы. До встречи в моих видео на моем YouTube-канале.